Итак, всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Алимов, я являюсь сооснователем интернет-проекта «Жизнь на все 100». И это видео я записываю для того, чтобы рассказать вам о замечательном специалисте, замечательном человеке. Это Влад Челпаченко. Мы с Владом работаем на протяжении вот последних нескольких месяцев, примерно где-то с августа-сентября этого года. И вот я могу поделиться с вами своими впечатлениями от работы с ним. Влад – это человек, который является ну, настоящей зажигалкой, это человек, который умеет не просто преподносить информацию, знаете, как этого полно в интернете так вот скучно что с одной стороны знаете вот хочется уже спать перед ноутбуком так часто бывает влад умеет преподносить информацию очень ярко очень харизматично его молодость и его знания дают очень интересную смесь которая ну можно сказать является такой ядерной смесью для многих то есть это то что позволит вам ну по-настоящему какая бы тема его тренинга не была, оторвать пятую точку от дивана и начать двигаться к своим целям то есть это тот человек который умеет действительно довести до результата он очень открытый очень дружелюбный и если вы действительно хотите каких-то перемен, а вне зависимости от того, какой у него тренинг по инфобизнесу, по личностному росту, вы можете смело идти к нему, потому что это тот человек, с которым мы работаем, с которым работает наш проект. А мы всегда проводим очень жесткий мониторинг спикеров, которые у нас выступают. И мы всегда смотрим на то, чтобы эти спикеры ну, действительно давали очень качественную, качественную информацию, качественные материалы. И вот судя по реакции, по отзывам наших подписчиков, которых у Влада было на одном из вебинаров, если не ошибаюсь, там под 500 человек, Потому что у него была очень популярная, очень интересная тема. Это было действительно здорово, это было действительно зажигательно, и всем действительно очень понравилось. И самое главное, не просто были отзывы из серии «Вау, классно, вау, круто», а были реальные перемены, которые у людей происходили прямо во время вебинара. При том, что это был бесплатный вебинар. Соответственно, вы можете себе представить, какие перемены будут у вас, если вы придете к нему на тренинг и будете делать, делать все его задания, все задания, которые он вам будет давать в течение определенного времени. Я могу сказать вам, что вот и со своей профессиональной точки зрения, как тренер, я вам могу порекомендовать Владу, Потому что я знаю, что это человек, который даст вам качество, это человек, который даст не просто правильный материал, а даст его очень энергично. И у вас появится действительно желание, мотивация и стремление для того, чтобы это все получить, применить и, соответственно, от всего этого получить фантастический результат. Итак, смело заказывайте у Влада любой тренинг, который он вам предложит, потому что это ну, человек, который действительно может дать результат. Действуйте. До скорой встречи.